Всем привет, друзья! У нас сегодня пироги. Пироги из а, я сегодня, короче, буду печь пироги. А, у нас будут сегодня три начинки. А, первую подготовила, может даже 4 а, Скорее всего, 4 Так, первую подготовила. Вот капусту потушила целый кача и кинула сюда 3 яйца, два яйца. Нет, так, не помню. Быстро-быстро, потому что... Так, тесто один раз опустила. Оно у меня поднялось уже. Вот оно, такое хорошее, воздушное. Затем яйца сбили на пироге. Жарю сейчас фарш. Фарш с луком. Вот у нас уже картошка с фаршем. И сегодня я еще собираюсь хачапури сделать. Делаю начиночку. И потом покажу, какая она будет. Это, кстати, наше козье молоко. Это я взяла для картошки, толщинки козье молоко. Я девчонок пою. Свежим через этот пропустила. И а, через сеточку. И пускай они пьют. А вот черепаха у нас пришла сегодня. И тепло туда идет, да? А это кто у нас? Тигруль. Тигруль. Тигрулька неженка наша. Ну вот, друзья, мы сделали начинку. Андрей у меня сделал для ватрушек. Картошечку. Все подготовил. Сейчас мы ее под крышку закроем. Затем я сделала фарш с картошкой. Мы любим больше картошку, конечно. Мы налегаем на эту картошку, просто спасу нет. Капусточка, которую я показала вам. Сейчас я первую начну с капустой. Меня очень ждут. Говорят, мама, начинай первую с капустой. И вот сыр для хачапури с яйцами. Сейчас начну раскидывать тесто. тесто равняешь. Вот здесь тоже подмазываю. Смотри, яйца не уронил. Амина, иди поезд. Амина, посещалось, что нельзя, чтобы падали. Я, я с... хочу, я хочу, мама. Так и сказал мне. А я сейчас хочу, мама. -а. Мне не надо твоя помощь. Я мне сама помощь. Мне твоя помощь не нужна пока. Я, я позову. Тебя обраду и спустишь. Я потом позову. Я Хорошо? Я, хочу... еще... я тоже вообще-то хочу спокойно посрятать. Хорошо? Амина, папа, а папа знаешь, что то папа мороженит. Папа сейчас телефон заберет, сказал. Вон Динара, и то там видео будет снимать, одеваются красивые И Здесь снимаем вместе с ней, где с ним уже сами-то да? Угу. А, ты взяла? Ой, все у меня на кухне столпились. Вот у меня мы сделали с картошкой фаршем. С Мне просто скучно Вот картошка у нас о, ватрушки сегодня маленькие я делаю, да? Да, идите, не мешайте себе. Амина, ну-ка, это мамина. Не трогайте, все. Так, давайте, друзья, первые пироги вытащим вместе. Ой, какая красотища получилась. Вот у нас капусточка она. И мы поставим сейчас картошечкой. Она как раз поднялась. Хорошо, красиво поставим аккуратненько чтобы не села, не заделим ее и все вот наша капусточка вышла друзья, короче, сейчас у меня Фарида будет на камеру первый раз э, делать пироги смотрите, оцените и обязательно не оценивайте, оценивайте а я пока пироги с картошкой выпущу так не надо вот так, вот. Не бойся, Мама, можешь я буду держать? Мама, пусть Мне лучше это или? Ну как ты делаешь? Вот так красиво делаешь да, все. красиво же. У -у -у -у. Видишь? Видишь делай, делай. Так, не что не надо? А, полотенце, Давай Я это не Я не умею. Я не Я это Давай, а что, как ну, а, что ну, не Давай Я это не умею. Я вот, все. Теперь соединяй. Как сказать, уличка лыжа. Ну, Правда? Я думала, это мы не удалось. Это тогда? Я вот тебе сделаю специально с ногами. Ну, так же... Что он докопался, он просто уже и не. Дело, дело. А куда да, аккуратно. Аккуратно. Потише! Что-то Как у да, я не то не я сейчас я то и у меня вот на все. Сыбучка летала. Сыбучка летала. Сыбучка А это с Но... А как ты да. то летала? Но... Смотри, получился? Да. Правильно я летала. Угу. Ну, так. Как прищепка, да? Да, Я так не делаю, вот так <смех> Прищипываем просто, вот. просто, Я поняла. да. Я никогда Жизнь. в этой жизни не пойму вот этого. Я тоже так думала, да, что да? Давид может мазать. Ну, ты что, снимаешь? есть? Папа, там по камерам. Алина, убери ножки. На, давай, да. <связь> ты делаешь? Ну, смотри, Вот так, вот так. Прищипываем да. просто. Вот, вот. <связь> вот. <связь> вот. <связь> а. <связь> вот, смотри. Смотри, берём. Вот. Можно покажем? подожди. На, на, Пирожок хочешь? что? А? На. Парежечку. Парежечку. Да. что это? Мума, что это? Да. Пирожок, да, Очень офигенский. Сразу можно а? да, а а не да? да. да? горячий. Скажи ей, смотри. Амина, мама на видео снимает. Или... Ладно, шучу, я шучу. Спасибо, да. Что Оцените мой узор. С другой стороны не покажу, потому что там удвое нет. Нормально же. Хорошая. Нет, я не умею. Сейчас дам, да. Чувствую себя на дискотеке, ребята. Память, да? Да, странная перед да, мама. Почему, когда я веселюсь, всегда думают, что я странная? На Я уже привыкла. я дебил. Веселиться надо. Да, надо, не трогай. Надо в этой жизни уметь веселиться. Я не умею. Убери ножки, говорю. Убери ножки. Что научишь? Чего, узор делать? Нет, веселиться. Я уже узор делал. Веселиться. Конечно, научим, мучиться должно быть твое душевное состояние, твое жизнь пола. Да, опять маме палец покажешь, вечно потом будет. Ну, я вот не могу, я не люблю грустить, например. Я вообще, ну... Это нужно утонуть в этой грудь. Да, на нахуй, нахуй Если на это свою жизнь тратить, то... На что останется-то? Сидеть плакать, жить. Я да сделаю тоже что-то. Надо ведь, сделай. Ладно, надо. Ну, ладно, Пусть у нас свои грабли краски. Красиво. Скажите, красиво. Оцените от 5 до 10. От пяти до десяти? Десять. Амина, иди пока туда, Иди так, все, мы это закончим, стопанку. Да, да, с картошкой нет, большая с картошкой любят. Сколько уже. Я эту игру не О, Секрет, я не знаю. Ай, с головой стукнулась. Ай-яй-яй, вот ползает кто-то там. Это мои песни, да? Мне нравится. Очень хороший голос. Красиво, смотри, смотрите, даже красивее Отлично. чем твои. Да, да, да. Я научусь этим спокойно. Бывает без всяких хленов. Иди отсюда. На обукнях и приготовил. Ладно, хотите с двух сторон на им за Хорошо. Давид, это об сонно делает. У меня, Давид, лучше получаться, Смотрите. Пожожди, мама. Покажи сначала вашему экрану. Я понятие могу с двадцатого раза даже. А можно подключать на видео? Вставить, вставлять? Да. да. Вот так. Лучше что-то. Нет. Листик. Ну слушаешь, а mm -hmm. можно ли вообще заблокируют? Нет, не заблокируют, почему я не я... Мама, покажи мне. Я не помню, как это Да узнаю. что? Нормально все. Авторские права. Да можно это вот, сделать. Вот, я прям офигенно растянула, чтобы вам понятно было. Пожди, вот смотри, хватает? Нет, нет, нет. Ты много сделал, зачем Пожди, я бы не это, много сделал. Зачем ты так растянула? ты не дать мои узоры, а у меня сам на лучшие из них Вот. Да ты спрашиваешь, Я что, не видела, ага. А, ты мамы камера летает. Что вы думаете? У, него у меня получается. Смотрите, какой красивый узор, вообще. Видишь, с двух сторон. Смотри, у меня тут. О, вот это классно так. Смотрите. А у ты... А у меня, смотри, я половину сам сделаю. Да? Мама, У меня прям как будто это, рокерская, это есть? Смотри, <соценно> да, смотри, смотри. А ты же Это давить типа зерно? А это мама... мама мне украла. <соценно> <соценно> видно, кто здесь мастер? Я. Давид. Да. Я, наверное, никогда не пойму. Это вот так делается, нет, прищепываешь. Сейчас еще раз повторю. Я все равно не Для пойму. Для групых, повторяю. Для крупых. Берем. Смотри, растянула. Вот офигенно растянула. Дина... Хареда, смотри. Сейчас хватаем вот здесь, здесь, здесь. А я поняла. другому всё, всё, ты поехала. А, это чисто двумя пальцами. Мама, так? Вот, ты, ты что делаешь? Я волна. Там уж не волна, там. И пойми, что там. Ты знаешь, угу вся муки как будто пекла пипец <свят> вот у нас макрошечки душечки такие получились думала маленькие сделала а получились опять большие ничего ничего у нас все уйдет вход ну вот друзья у меня Испекла я пироги. Вот у нас ватрушечки такие. Такие легкие, пышные, воздушные. Это с картошкой у нас. С капустой еще в духовке стоят. Уже съели. А эти так называемые хачапури. Смотрите, они у меня перестояли. Но такие они стали. Вообще обалденно Ну вкусные. Мы уже попробовали. Последние ватрушки а, с капустой. Вот здесь у меня с картошкой, с капустой. И еще в духовочке вон стоят. Ой. Что я там? Свет хочу включить. Так плохо видно? Давайте я вам так вот еще покажу. Какие красивые. Ну вот. Нам пирожков хватит. Давайте я вам покажу. Какие получились у нас красавашные хачапуришки. Хачапуришки. Давайте вот этот... Разрежем. Вместе с детьми всякое-всякое разное делали. Стряпали. Смотрите, какая начиночка. Желтенькая, прям прелесть такая. Сыр растаял. Ой, прелесть. Ой, запах. И вот тесто-то такое пышное получилось. красиво Давайте я вам покажу еще матрушечку нашу смотрите как она режется прям воздушная будешь картошкой пирожочек ну вот у нас ватрушка будешь надо тебе какую сыром будешь очень с картошкой хочешь ну давай с картошкой давай. у меня дети все любят с картошкой Дарина у меня там смотри что взяла Ведерко. Дарина, нельзя. Спасибо, на на, на, на, на, Дарина. Иди, иди, иди, иди, иди, иди. Кушай.